приветствую вас дорогие любители лыжных гонок присоединяйтесь в нашу школу никогда не поздно заняться лыжами я виктор дерягин начал заниматься лыжами только в 18 лет начав службу в армии прослужив уже полгода и меня случайно как бы взяли команду и я там начал тренироваться но как оказалось хоть и возраст был у меня уже такой достаточный оказалось способности у меня были как показала потом практика В первый же год я выиграл первенство части и меня оставили продолжать дальше тренироваться уже с тренером с динамовцами и на на второй год я уже выиграл первенство дивизии и на войсках был в середке, 60-е места занял. Поэтому я приглашаю тех, кто еще не раскрыл свои способности, способности попробовать их открыть с нами, с Сергеем Андреем и с Дерегиным Виктором. В итоге, после полутора года моих занятий в армии, я решил поступать только на лыжи, только физкультурный вуз вместо радиотехнического. И участь участие с 72 по 76 год я на четвертом курсе уже выполнил мастер спорта. Но оглядываясь на свои как бы, воспоминания, я даже удивляюсь, прозанявавшись полтора года, я вообще не бегал кроссы до армии, я в институте сдал кросс лучше всех. То есть я пробежал 5 километров где-то и 17 минут выбежал. Вот это оказалось тоже, я способен оказался это сделать. Вот. Но несмотря на то, что не было лыж, там со смазкой тоже были проблемы. Мы греблее и занимались сейчас уже так никто не занимается в институте у нас было только в первый год 5 тренировок в неделю а уже со второго курса 6 тренировок в неделю обязательно и ты ты не мог их пропустить то есть наказание было суровым. Конкуренция была большая. У нас в институте было четыре группы на спортфаке по 30 человек и четыре группы по 30 человек на, спор... на питфаке. Поэтому у нас первенство института было как первенство города. Короче, я уже на четвертом курсе стал и чемпионом института, и мастера спорта выполнил. И, короче, меня распределили в Ленинград. Поэтому приглашаю вас в нашу школу. Мы поможем добиться, даже если вы начинаете в 18 лет, в 20, в 30, в 40 и даже в 50, как показывают наши любители лыжного спорта, они продолжают выигрывать в своих возрастных группах и в 50 лет, и в 60, и в 70, и в 80 Присоединяйтесь к нам. Ждем вас в нашу школу. 28-29 мая состоятся уже первые групповые тренировки. Ну, а пока можете записываться на персональные тренировки в удобное для вас время. Подписывайтесь на группу. Подписывайтесь на группу. В ней будет вся информация и все новости. Ждем вас. Примем с радостью, научим всему, что мы сами умеем, что приобрели за время нашей долгой практики.